Здравствуйте мои уважаемые подписчики, с вами Артур Роуз и сегодня мы подводим итоги конкурса. Конкурс я организовывал в честь 100 тысяч просмотров на своем канале. Конкурс проходил в видео, как я набрал 13 тысяч подписчиков. Для того, чтобы принять в нем участие, нужно было просто поделиться этим видео, подписаться на канал и оставить комментарий по данным видео, что я хочу принять участие в конкурсе. В качестве приза я даю бесплатную консультацию данным людям, кто выиграет в этом конкурсе по скайпу Данная консультация поможет им раскручиваться быстрее и лучше. А также я сам на протяжении одной недели буду раскручивать их аккаунты. Так, смотрим сколько у нас участников 1, 2, 3 и 4, 4 участника друзья. Я говорил, что выберу трех победителей. а всего 4 участника, поэтому шансы очень большие, что мы будем делать. Мы зашли на сайт рандомайзер. Тут случайным образом можно определить победителей. Я скопировал все имена участников, составил список их четверо. Просто будем нажимать перемещать и те люди, чье имя будет появляться, мы будем объявлять его победителем. Если вдруг одно имя повторится несколько раз, то ничего страшного, мы просто будем нажимать следующий, следующий, следующий. В итоге из четырех повезет трем. Нажимаем перемешать. Ольга Смольницкая. Поздравляю тебя Ольга. Идем дальше. Дальше Артем Таняев и идем дальше. Мэри Ми или Мэри Мэ. В общем, друзья, я вас поздравляю. Для того, чтобы получить свои призы, напишите мне личное сообщение вконтакте и мы с вами все обсудим. По поводу, значит, конкурсов, дальше в ближайших своих видеороликах я сделаю следующие конкурсы. Обязательно в них участвуйте, это очень, в принципе, просто. На этом я с вами прощаюсь. До встречи в следующем сегодняшнем видео уроке. Пока-пока.